Да? Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на просторах интернета и еще радостнее мне сообщить вам, что мы возобновляем серию прямых эфиров в Инстаграм Минерал Шоу. И не больше, не меньше, наконец-то мы восстановили работу выставочного блока в рамках ярмарки Минерал Шоу. Сегодня мы открыли выставку «Светофор». Это цветные минералы, красный, желтый, зеленый, в каждой своей витрине и у нас сегодня эксперт экскурсовод онлайн очень известный специалист мой этот курсник по горному университету да даже гордо будет похвастаться Михаил Паковка кандидат биологических наук доцент кафедры горного университета и мы его сейчас попросим провести экскурсию по на нашей выставке и рассказать Причина, красный, да, да откуда, откуда цвета такие берутся да. у ну, минералов? Вот, я думаю, что лучше Николай это не стал. Добрый день, дорогие друзья и участники ярмарки. Ну вот Сегодня у нас такое интересное, почему такие разно разнообразные цвета минералов? Во-первых, ну, цвет минералов – это важная диагностическая характеристика. По ним мы всегда узнаем, и кто любители камня знает, вот, например, аметист. Когда мы говорим аметист, мы представляем этот цвет, а изумруд – зеленый. Немножко давайте теории, чтобы хотя бы вы поняли, да? Что такое, такое все-таки цвет? Цвет это все-таки субъективная характеристика электромагнитного излучения, которое мы воспринимаем глазом. И поэтому цвет все-таки зависит от физических свойств, от физиологических и психологических, Потому что какое настроение человека, мы видим да, цвета минералов. Во-первых, даже какое освещение. Это очень важно, потому что, когда, бывая на выставке, под разным освещением, каждые минералы могут вести себя по-разному. Тем более, еще есть такое понятие Александр Иковича. И у минералов есть различные типы окраски. Все равно, ну, наверное, Александр... Александр Евгеньевича Ферсмана, вы, наверное, хорошо знаете, да? Он очень писал, занимает на Поэтому вкратце я скажу, какие бывают окраски у минералов. У них бывает окраска, собственный цвет минералов, вот как он появился на свет, так он и есть. Вот мы знаем, перит, он всегда один, да? Она, это зависит от формы кристаллической, ну, от кристаллической структуры, от химической формулы, ну, и от особенностей структуры решетки. Дальше есть, ну, это по-научному называется... Ну, собственно, окраска, давайте так оставим Потом окраска, которая образуется за счет примесей Это наиболее распространенная краска, которая в мире Ну, потому что, например, э, вот группу Берила вы хорошо знаете Аквамарин, Гелиодор, Изумруд, Воробилиев Это все бериллы, это все родные братья Но у них все краска разные. В этом мы уже поговорим Это металлы хромофоры Хромофор, не хромофон. мы а хромофоры Потому что, ну, да, многие, я сама Которые входят в структуру Искажают, и получается, мы видим эту окраску минералов. И последнее, это псевдохроматическая окраска, окраска, которая возникает исключительно из-за физических причин. Но это вот хорошо знакома, например, иризация, лунный камень, знаете, эффект лунного камня, или в -а, что мы сегодня увидим. Это связано с внутренним строением, и такие физические свойства, как интерференция, ну, на Физику вы не забыли, интерференция, когда идет наложение света, То есть участки светлые, темные, либо дифракция, когда свет прямой ненейный погибает, препятствует. А теперь давайте вот пройдемся у нас выставка светофор. Здесь у нас представлены первое красное минерал. Первое что? Видим альмандир. Аль группа граната здесь как раз причина окраски окрашивает хромофор это окрашивает у нас железо железо у нас есть двух-трех валентное железо и как раз вот происходит окраска железа вот интересный у нас значит розовый кварц в розовом кварце более хитро хотя вот если мы посмотрим группа кварц у нас большая есть и прозрачный горных хрусталей в розовом кварце ну, пришлось я потом покажу, есть литература окраска минералов серьезно Пришлось залезть. Значит, здесь вот есть такое понятие изоморфизм, когда один химический элемент замещает другой в кристаллической решетке. Кварцевую формулу кварца знаем, это сила 2. Так вот кремний четырехвалентный замещается титаном, образуется свободное пространство дырка, потому что трехвалентный четырехпалентный. Понимаете, да? Оно заполняется другими химическими элементами, одного элементами литий и натрий, поэтому здесь благодаря входит титан и потом еще компенсация литий и натрия. Вот поэтому появляется такой приятный. Да, и опять же, мы еще не забываем, есть у нас минералы прозрачные, непрозрачные. Это у нас зависит от того, от включения мелких включений пузырьки, либо трещины, да, или еще бывают жидкие включения. Значит, с кораллами, вот мы видим красные кораллы, здесь более интересное, пришлось залезть. Сейчас Вот сейчас, подождите, я найду. Здесь не как минералов, кораллов у нас окраска идет из-за протеина. Сам об этом не знал, пришлось залезть, поэтому вот есть, это, ну, наподобие, знаете, Кораллы – это органическое происхождения. Помните, как у нас раки, да, зеленые раки мы взяли, опустили в кипящую воду, зеленую, вот, вот протеин. Вот, это как раз здесь основа краски кораллов, поэтому вот я вычитал, протеины есть у нас зеленые, красные, белые. И поэтому этот вопрос как раз сильно интересует, кто занимается аквариумом, И даже разводит кораллов. Под разным освещением, можно ультрафиолет или желтым, кораллы могут менять свою краску. Идем дальше. Значит, здесь вот у нас кобальт, как кобальтовые кольцо, Это раз кобальт. Это как раз, ну, входит туда кобальт, трехпланетный, происходит окраска. Вот образец интересный. Здесь написано у нас, что корунт. Ну, корунт или прозрачный. все это будет рубим. Вот здесь как раз элемент, хром входит в структуру. Видите, дает красный цвет. На соседней витрине мы увидим зеленый. Зеленый. А-ля изумруды, там хром входит в структуру берила, она совсем другая. И там преобразуется, и мы получаем зеленый цикл. Видите, один и тот же вот этот хромофор меняет разную окраску. Значит, здесь радохрозит. Радохрозит – это карбонат марганца. Марганец. Марганец очень сильно окрашивает. Марганец у нас влияет, знаете, ну, вот у нас радонит. ярких представителей родохразии. Также марганиц при... участвует в окраске отчасти немножко аметисту. Вот как раз наши знаменитые ватихинские аметисты, помимо железа, там трехвалентно, участвуют в Значит, дальше. Ну, вот интересные турмалины. По турмалинам, я читал, здесь у нас, видите, представлены и розовые, и красные, и зеленые. Так вот, по турмалинам, если мы зеленые, там только участвует двух- и трехвалентное железо. Если же красные, вот здесь как раз трехвалентный марганец. Добавляется. Потому что турмалины у нас есть синие индиголиты. Ну, это вообще, вот цветные турмалины, в основном, это группа эльбаита. Это большая группа. И вот здесь вот как раз... Железо с марганцем с трех лентами, дает розовый цвет, потому а чистое оттуда желтовато, такие коричневато, зеленые, зеленые, там двух и трех, они, Значит, что еще здесь? Ну, вот родонит, я сказал, здесь основной хромофор марганц, потому что вот черные прожилки, потому что есть минерал родонит, есть порода родонит. Черные прожилки – это окислы марганцы, сам родонит, он такой висисто-красный, знаменитый уральский. Также в состав породы родонит входит и реалефрозит и марганцевый гранат спецсортин. Вот как раз здесь вот тоже представлен, спецсортин, потому что вот здесь, видите, железо окрашиваем. Если бы бы у нас алые гранаты, это был бы пирог от слова пирос огонь это магний. Потом есть родовит, магний с железом, нежно-розовый И здесь вот чистое одно железо это альмандин. А вот марганцевый гранат списсортин, он уже дает такой оранжевый цвет. Потому что в зеленым мы увидим гранату воровит, Опять же, хром. Хромкую структура структуру дает ярко-зеленый цвет. Да, поэтому если еще есть гранаты черные, шарлониты, там у нас это чистое железо в большом, в большом количестве. Ну и засновники. Поэтому давайте, все вопросы вот по красным камням, да? Красный цвет мы прошли. Нам Хорошо, давайте переходим к желтому. Свет, тоже сам был удивлен, дает примеси небольшие, механические примеси серые, потому что у нас есть а элемент, входит в структуру кристаллическую, а иногда механическая примесь, это как чернила, знаете, в стакан водой капельку капнули, одна капля растворилась, 10 капель дает немножко. Вот механическая примесь, сам был удивлен, и в гипсе, потому что гипс бывает слегка еще разоватый гипс, mm -hmm. вот этот селень. Гематит. Тонкий, потому что наш глаз не всегда мы развлечаем. Если дать увеличение в тысячу раз, тонкие чешуйки, как вот у нас, например, там, в углу, это солнечный камень, да, чешуйки гемотивные, там мы и видим, что они блестят. Вот здесь, да, поэтому. Вот интересно у нас шайтанский перелифт, это наш известный самоцвет. Это как раз группа Агата. Ну, там помимо... Халцедона присутствует и кварц, и там еще различные глинистые минералы. Вот видите, как у него краска меняется, потому что это тоже связано с, с железом. Железо, да? потому что железо у нас двух-трехкомпонентное. Иногда, и, знаете, облагораживание агата, все агаты берут, затекает, нагревают, а становится приятно такой сябнули полотик. Это вот железо происходит его окисление, и, кстати, даже Старые горцы, когда доставали весь шайтанский примет, был нечистый такой красивый. Костеры в костре нагревали. Там единственное, должен быть не резкий нагрев. Получается такие вот яркие цветные, вот такие азовато-желтые цвета. Это известно, это методы облагораживания как раз связаны с этим, с воздействием энергии из дня, либо нагрев, либо излучение. Вот как раз внизу мы смотрим прекрасные тоже самоцветы наши уральские цитрины, да? Уральские цитрины окрашивает их хромоформ в трехвалентное железо. Но иногда иногда у нас есть цитрины, так называемая наведенная краска. Это наши прекрасные данные носик попудрить, да, и щечки покрасить, чтобы нам понравится. То же самое цитрины. Их можно, их облучают, облучают, светят, это не опасное излучение. И происходит дырочная, вот там образуется вакансия, вакансия, место, ну, куда вместо кремния заходит железо, и появляется вот эта наведенная, так называемая, краска. Поэтому, да, значит, здесь у нас что, по интервью тоже очень много информации пришлось, потому что янтарь – это у нас органического происхождения, и вот краска янтаря. Я уже специально выписал, во-первых, в янтаре есть механические примеси. Янтарь, во-первых, сам не знал, вот мы всегда думали, янтарь, янтарьный цвет – это вот как мед желтый. Янтарь есть зеленый, голубой, серебристый, серый, белый, все цвета, весь Потому что, во-первых, там механические примеси, водоросли, оказывается, есть. Если тонкий перид, который мы не видим, дает такой серебристый, как у меда, вот это блеск, переливчность. И вот есть информация по прибалтийскому интерьеру. Во-первых, смотрите, включение элементов, вот какие обязательно в есть химические элементы. Алюми... это Янтарь у нас, знаете, это органические кислоты который... вот. То здесь есть алюминий, кремний, титан, кальций, ферл, магний, медь. Обязательно. Вот медь дает вот те же голубоватые. Там вот с доминикана идут вот эти вот знаменитые голубые ревки, конечно. Поэтому интарь, вот тоже здесь мы видим, от красно до такого желтого. Поэтому окраски как механические, как вот эти вот включения первопуна. Так, здесь мы что? Ну вот видим. А пигмент, ну ауре это у нее собственная вот такая краска, из-за сильного еще во первых отражения у нее высокий показатель волнения, это вот его собственный цвет, то же самое, как и в самородной Периты, вот большинство рудных минералов, потому что это у нас там, где в самородных элементах и в перитах, и вот многие минералы спектр, как бы свет проходит. Поглощение. Поглощение. И тот, который свет не поглотился, мы видим отчасти части свет. То в грудных минералах, вот золото в перитах, это свет отраженный. Есть еще понятие отраженный свет. Поэтому в перите это вот собственный свет. Вот он всегда и у рудных минералов. Поэтому у них такой сильный металлический блеск, что идет максимально вот это вот отражение. Ну, по этой. Ну, значит, здесь как? Во-первых, вот яркий представитель железа, то есть кварцевая группа цитрин, куда входит хромоформа, краситель, краска, которая входит в структуру минералов. Необычный, это вот, конечно, вот по мы видим. И переходим, давайте, к зеленой. зеленого у нас есть. Больше многообразия. Зеленый цвет вообще самый такой приятный для глаз, да, цвет жизни. Хотя, вот посмотрите на видлину зеленый. Малахит мы называем такой ядовито-зеленый, да, он как бы тяжелый, такой грязно-зеленый. Он изумрудики из да, цвет жизни, да, такой яркой травы. да. Тот же, например, смотрите, хризобраз. Видите, как сильно отличается, просто вот различия. Потому что у цвета всегда, смотрите, как вот мы студентов учим, есть основной цвет, каждый охотник желает знать. Плюс пошли оттенки. Желтовато-зеленый, да, красновато там, фиолетовый вот это. Поэтому оттенки очень важно влияют. Это вот, ну, давайте начнем, малахит. Здесь у нас входит медь. Это карбонат меди, и медь, основной, как бы, хромофор, окрашивающий. И родной брат, как бы, родственник Хриза Она всегда ходит рядом, как бы образуется рядом с медью, где медные руды, потому что это силикат меди. Но посмотрите, хризакола есть голубая с разными оттенками, от темно-голубой до небесно-голубой. Переход в зеленую. Это в зависимости вот, как бы, от различного содержания меди. Здесь же у нас на верхней полке ну, вот группа берилов гелиодор. Такой, там как раз у нас вот. Гелиодорах это двухвалентное железо, нет, это, есть, да. Гелиодор, это двухвалентное железо, а еще есть малышевские бирлины яблочно-зеленые. Там двух-трехвалентное железо, не всегда хром, потому что в изумрудах это хром, но раньше был скандал, когда появились у нас китайские изумруды из Англии хрома там не оказалось, оказывается в Анади, и поэтому встал вопрос, считать ли их изумрудами. Теперь изумрудами считается все, что ярко зеленое. Раньше это было хром, содержащий разновидность берила. Теперь это табу убрали. Потому что есть изумруды в Анаде. купили изумруд, принесли на анализ, а мы говорим, что здесь нет хрома, Но это изумруд. Поэтому ванадии хром. Но иногда у нас знаменитые изумрудные копии урала в 100 километрах отсюда, Маринские места. Есть зеленые берилы, такие яблочные зеленые. Мы их называем берилы. Да? Это не изумруды. Там хрома вообще нет, железо окрашивает. Вот поэтому. Значит, вот интересно здесь хризатас и хризоопал. Здесь уже некий, видите, он совсем дает совсем другие оттенки. Мы их называем яблочно зеленые такие приятные. Поэтому ну, хризопрас от хризоопала, потому что опалы э, опал и вообще это вещь отдельная. У них такая идеохроматическая краска, вот особенно там вот. А вот у меня пал. видите? Эта краска связана, ну, структура опала, это как гелевые шарики, такой в структуре воды. Поэтому там происходит интерференция, дифракция, поэтому видим многообразие цвета. То, чего там иногда больше поглощается или, поэтому может быть зеленоватый оттенок. Но вот как раз в и в хризопразе, от разделинского это никель окрашивающиеся. Потому что там тоже есть хромоформы. Но вот это вот опалесценция и свечение. Это связано с физической особенностью это Происходит дифракция. Ну, опять же, вот, если посмотреть, например, хром, какую яркую краску. Вот это у нас окрашивают железо. Здесь нефрит, змеевик. Это комбинация, потому что трехвалентное железо дает зеленый оттенок. Двухвалентное она дает желтый, буроватый. И здесь как комбинированное. То же самое. Ну вот, кстати, прозиолит. В природе прозиолита нет. Называют зеленый кварц. Неграмотные люди называют зеленый аметист. Потому что что, берут низкокачественный аметист, там бразилия, еще какая-то африканская, нагревают. происходит изменение, и мы видим прекрасный такой, ну, необычный зеленый цвет, который в природе нет. Это вот цвет наведенный, но мы же. Блондинок любим, независимо какие, каких, главное, чтобы были не были блондинки, да? Поэтому прозиолит он нашел свое направление. Аудиторию, скажем? Да, аудиторию нет. Популярный камень, его у кстати, не так много, потому что не все месторождения при нагреве дают празиолит. Вот эти комедийные не везде. Это чисто локальное, поэтому не так много на рынке. Ну, как я уже сказал, змеевик, не нефрит, нефрит, не это различные, но это мы назовем грязный зеленый, не такие яркие каналы. Что... Единственное, вот еще клинохлор, вот у шкатулка и все, это вот, тоже достаточно красивый такой поделочный камень, но выигрывает за свои фактуры, за своим рисунком, потому что цвет, видите, одинаковы. Отдельно выделяется этот эм, фризорит. В там у нас трехванетное железо. Единственное, вот есть уже, это же у нас оливин, есть темно-зеленые оливины. Там уже немножко добавляется хром и какое-то собственное название в гемологии. Вот я два во дня вспоминаю, не могу сказать. У свое название темно-зеленый хризолит. Ну что хризис переводится как золотистый. Да, хризис золотистый. Ну что хризис берил, хризолит, хризотил бес. Это вот золотистый, ну, желтоватый, зеленый. Ну, у воровит. У воровит. Конечно, вот наш уральскрый самый лучший. И вот видите, ярко-зеленый цвет, и он что-то рыбут с изумрудом. Здесь также хром входит в структуру, потому что тот и тот силикаты, просто у них немножко структуры разные. Ну вот окраски хрома дает такой классичное яблочное. Вот еще на второй полке демонтоиды. Тут... О, Сложу. да. Демонтоид это тоже, ну, гранат номер один в царстве граната. Потому что слово диамант, у нее сильный блеск, он выигрывает своим блеском. Хотя авароид тоже блестит ничем не хуже, но авароид никогда не бывает крупный раз, и авароид бывает всегда мутный, его не гранят. И вот в щетках только изделия, в щетках. А демонтоид, да, уральский демонтоид, из-за своей красоты. И опять же, вот смотрите, есть топазолит, желто-зеленый, там железо. Демонтоги должен быть хром. Ну, знаете, яркий такой зеленый. Mm -hmm. Так вот, что наши местные, местные горцы, начиная там с 18 века, да, брали коричневый, никто не хочет носить. Чуть подогревают, нагревают технологию, но там без кислорода сейчас это понятно все автоматизировано. И получают так называемые отогретые уже будет демонтоид. Раньше это камни, если технологию не выполнить, вы купили демонтоид, а через 2-3 месяца у нас побурел. Ну, протух, как вот яблочко, да? То сейчас технология есть, что это технология, ну, восстановлена и все. Поэтому при покупке демонтоида спрашиваете, греты, не греты там, ну, это. А благорожен, да? облагорожен да, а нет, потому что есть методы для благорожения. Слово это не надо бояться, слово благорожен и благородное. Опять же, милые, прекрасные дамы, утром, когда вы встаете, если вечер у вас удался, да, то вам достаточно 15 минут, после этого мы вас видим еще больше. То же самое и с камнями, когда их достают из земли, если вы видели, вот хита копает, там достают они грязные, некрасивые, после того, как уельцы в своих руках применили, любовь и творчество, мы видим вот такие красивые камни, поэтому да, демонтоид, пока нашим демонтоидом перебить никто не может, вот сейчас последняя версия пошла и Иран хочет рынок заварить, но в связи с пандемией наших пацанов не пускают, так вот иранцы там что-то но у нас, вы говорите, знаете, это, это на международных выставках. На международных, да. раньше у нас возили из Уфалея. Понятно, на московских выставках наши были, по словам, Уфалея, Палмышская там какая-то, Такие вот, так. да, есть, ну, в определенных Ну, очень красивенько смотрится. Ну, вот здесь вот кошачий глаз, но кошачий глаз – это чисто механическая примесь. Это кремолитые иголочки, но не всегда мы Иногда также бывает хлорид. Тонкие чешуйки хлорита, но дают общий такой, как вот, ну, как область. Да? Единственное, зеленая яшма – это тоже механические примеси, потому что яшма – это такая порода, которая, вот если в красной яшме – это у нас гематит, красный цвет дает, гетит – бурый, то здесь у нас немножко представлено и эпидот, такие зеленые минералы примеси. Там хлориты могут быть, потому что это сложная такая порода. Вот амазонит положили здесь, камень тоже такой своеобразный, там связано с дырочкой, там нет хромоформы, вот как традиционно в традиционном нашем понимании, поэтому этого скользкого полуострова, вот где-то я читал, там связано схождение свинца и структура искажается, дырочная краска. Поэтому цвет видите необычно такой, потому что есть амазониты, даже еще голубоватые, голубовые вот Китая, Это наши польские такие зеленые. Уральские это яблочно-зеленый, чем-то похожий на хризокрас мясо. Вот они здесь есть. Но вот в Кольске он корректируется, вот такая пограничная между вот голубовато, как вот мы не даром голубой оттенок присутствует. Вот, вы здесь посмотрите, вот он зеленый цвет, и вон основной зеленый, оттенки и насыщенность, самое главное еще насыщенность. Ну вот вкратце такая небольшая информация, надеюсь, вам понравилось. Такие, ну, фельдик белый, фельдик белый. Но белый серенек там нет механических примесей. Когда появляется примес серый, он бывает желтый. Потому что сам по себе гипс, он белый прозрачный. И ну, бывает непрозрачный. Поэтому это там мало механических примесей. Нет. Дорогие друзья, я в вашем лице, отца лично хочу благодарить. Михаил, он открыл новый сезон прямых эфиров, и очень увлекательная получилась лекция, я думаю, всем, кто присутствовал. Понравилось, спасибо огромное. Ну, а те, кто не смог увидеть нас в прямом эфире, у них есть великолепная возможность, мы этот эфир сейчас запишем, либо его переглядеть, либо в любое свободное время еще раз. Послушайте, ну, а все желающие, завтра еще выставка работает. Прикрепите. Да, пожалуйста. Чейзи, и завтра у нас будет другой эксперт. Он уже не профессионал, как а Михаил. Он работает. любитель Он любитель, коллекционерка Геннадий Скачков. О, который... Это тоже интересно. Да. Он со своей точки зрения проведет ну, эту Да, потому... потому что мастера видят по-своему. Да. художник все. Мы пытаемся с научной точки... Миш, спасибо огромное. Всего хорошего, удачи и вам и